Российская экономика и не зависит от цен на нефть. Наша экономика до сих пор зависит от, от продаж углеводородного сырья, нефти и газа. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Растет продолжительность жизни. Но все-таки для мужчины это 65 с половиной лет. Ну что же это, значит, если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию? Вы меня извините за простоту выражения. Это значит, отработал в деревянный макинтош и поехал что ли? Владимир, такой очень личный вопрос от одного из наших зрителей: какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Не врать.